Всем привет! С вами Валентин. Сегодня поговорим с вами о моем карманном ноже Ontario Red 3 то есть крыса третья данный нож я покупал через сайт AliExpress. Он мне обошелся что-то там порядка порядке 25 долларов, по-моему, с бесплатной доставкой в Украину. Выбрал специально такой вот камуфляжный дизайн. Мне очень понравилось. Не классический черный там, или какой-то там зеленый. Захотел именно такой. И очень много читал про такой ножик отзывов. Мне понравилась очень сильная его форма. То есть он действительно чем-то напоминает вот эта часть, как голова крысы. Поэтому, наверное, поэтому он и называется Ontario Red 3. Вот. Что можно сказать о этом ноже? Он у меня в кармане достаточно недавно. Но он очень удобен. Его очень удобно держать в руке. Он достаточно не маленький, то есть вот его размеры сейчас замеряем. Значит, длина полностью ножа двадцать два с половиной сантиметра. длина лезвия ну буду мерять от крайней точки здесь девять с половиной сантиметров и длина рукоятки 13 сантиметров что интересного в этом ножике значит мне понравилось что у него он достаточно такой увесистый в руке чувствуется металл то есть не какой-то там облегченный значит толщина лезвия где-то три с половиной миллиметра значит сведение у него полностью начинается от самого верха и к самому лезвию то есть очень интересно что сведение клинка идет по всей по всей ширине сведение идет прямое ну, тут надпись Тайвань как бы не знаю, заказывал с Китая. Написано, что сталь Aus 8, модель 3. Ну, скорее всего, да, это реплика, то есть копия настоящего ножа. Но очень удачно сделано. Тут китайцам не придерешься. Вот смотрим клиночек по центру. Я его ни разу не точил. Вот. Есть отверстие, чтобы вставить какой-то темляк э, из паракорда. И, или же, например, вот э, переставная такая вот э, этот фиксатор на кармане. Он его можно ставить э, на разные стороны. Плюс э, с любой стороны, в общем, ножа его можно. Как для левши, правши. Это очень удобно и правильно, как бы что можно переставлять. И хорошо. Фиксируется замок. Смотрим. Опа, поймала все, все чеки-пики, как говорится. Также мне очень понравилось, что очень хорошо ходит лезвие. И у меня получается вот так выбрасывать. Очень достаточно легко и быстро. То есть, мне как-то знакомый говорит, да там пружина стоит. Я говорю, да нет тут никакой пружины. Просто вот выбрасываю пальцем. Ну, просто у него не получалось. Ну, надо немножко попрактиковаться, чтобы все это получалось. Очень удобно. Значит, заточка у ножа заводская. Я его ни разу не точил. Потому что ножик достаточно острый. Уже немножко подкупился. Я им стругал недавно. Кораблик малому делал. На улице прошел дождь. Но, тем не менее. Даже постругал бревно. Что хочу сказать. О данном ноже у меня только положительные эмоции, то есть никаких недостатков я не заметил, только плюсы. Очень удобно сидит в руке, что так, что под упор под палец. Очень удобно было стругать данным ножом, то есть ножик очень острый. Перетачить я его еще буду не скоро. Вот, ну и сегодня. Мы этот ножик разберем полностью. Я вам покажу, еще он внутри там нафарширован состоит и соберем. Просто хочу протереть. Я смотрю, там немножко пыли есть уже внутри ножа. Надо его протереть какой-то обычной салфеточкой, чтобы он был у нас аккуратненький. И покажу вам э, сайт, где я приобрел такой ножик и цену, то есть подтверждение. Итак. Начнем, наверное, сначала с того, где его купил. А дальше э, я его разберу, как бы, и соберу. Все это будет на видео. Сразу сможете посмотреть, что он состоит там. Из очень мало деталей. Кстати, люфта у ножа нету вообще. Вообще не люфтит. То есть очень. Я очень доволен. То есть спасибо продавцу, что он прислал мне действительно качественную реплику. А может быть это даже оригинал, хотя я не знаю, сколько стоит на самом деле оригинал. Но я очень доволен своей покупкой. Вот. Ну что, продолжим. Сейчас покажу вам, где я его приобретал. Итак, мы находимся на сайте Алиэкспресс в личном кабинете моем, в моих заказах. Вот, и, значит, ищем ножик Ontario Red 3, который мы рассматриваем. Вот он. Значит, вот как, как я и говорил, что он стоил 25 долларов, ну вот, без одного цента. Значит, продажа вот завершена. Посмотрим на его заявленные характеристики которая э, значит значит ну да тут он немножко смещен тут линейка не на уровне вот как я и говорил 22,5 два все верно коробочка была точно такая же да коробка именно была такая же все это да это да то есть товар был полностью соответствовал тому, что на фотографии. Так. Для сборки разборки ножа у меня есть такой вот набор инструментов. Очень удобный. Тут под разные насадки. То есть очень удобно им работать. Итак. Достаточно хорошо откручиваются первых три болтика, ничего нигде не сорвалось, это очень радует. Пришлось таким способом его почистить. Не захотел портить себе отвертку. Так что... Будет так. На этом все. Мой видеообзор закончен. Подписывайтесь на канал. Будет еще много чего интересного. Ставьте ваши лайки. Задавайте свои вопросы. По возможности буду отвечать. Всего доброго. Пока.